Где семена взять? Давно известно. домашняя, доступно и честная. Восемь восемьсот пять Скотина, блядь! Проще позвонить, чем у кого-то сот сосать. Коля тут так мало...